I think the girls with their nails Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзор опять Тайваня. Сегодня открылся, точнее вчера я уже не стал записывать архидемон. Интересно будет посмотреть на ускорялке. Как там написали у нас, что будет а, добавлена ускорялка, то есть, ну, уменьшение времени, как обычно, посмотрим сейчас, это так или нет. И также хочу посмотреть на нового супер питомца. Дали наборчик за один самоцвет. На Тайване, в принципе, довольно-таки неплохой набор. Камешек, сумка, 10 питомцев, 2, 2 эмблемы и столько кулаков, даже знаете, лучше, чем на этот, чем на день замка владельца. Что тут еще у нас подобавляли? за запашки найм? Ну, все остальное, то, что и было, еще не обновились акции. Заодно сейчас битву гильдии сразу пройдем. А, Бериком. Так, поехали, попробуем словить нового супер пэта. Так, открыли, а -а -а. забираем плюшечки, как обычно места не хватает. Угу. Забрали нового суперпэта Так, сейчас поищу награды за вход Там должны быть Плюшки, если они еще не закончились По идее не должны А может и закончились уже Сейчас проверим Значит, нового супер питомца мы сегодня здесь не увидим. А, так. Google Play есть. Я вчера ловил, пробовал словить, не словил обычным способом. Попробуем, значит, сейчас так. сразу иммутировал что и такого словили отлично так где наша фрея вот так вот выглядит короче рога... рогатый венок а че он там дает сейчас я вам прочитаю расскажу а, так Химерик он будет называться на русском Когда его герой атакует Восстанавливает здоровье в размере атаки Питомца союзного героя Дает также герой иммунитет к оглушению Заморозки, каменению и бездвижению На следующие секунды Кулдаун Такое восстановление энергии всех союзных героев Ну то есть довольно таки офигенный пад Как по мне особенно на пвп локации будет смотреться довольно таки неплохо а, так поехали посмотрим давайте с подзема где-то начнем если просто посмотреть как он выглядит в бою и что он делает он видно такое Над Фрей бонусации от него идет. Он бафет. Ну, то есть, по сути, я не знаю, какие там кулдауны на максималке будут, мы это посмотрим. А, давайте на какая там шестая кошмарка. Вот здесь, да, у нас дофига стана. видите если она не атакует у меня не активируется то есть если изначально будет стан вот сейчас нормально все опять застанили. то есть соответственно питомец и не работает то есть тоже такой вариант если вы не успели то соответственно вам будет все равно если прилетать то есть не знаю, есть ли польза от этого питомца, будет ли польза, ну получается, как и с многими талантами. Если не атакуют, соответственно, и не работает. То есть тут. Непонятно, когда его герой атакует Если бы было, когда его герой атакует Ну, то есть, когда в дефном варианте Это одно, а тут получается Если вас изначально застанет Заморозят, накинуто каменение Или обездвиживание Вы нифига сделаете, используете Потому что ваш герой не атакует Соответственно, этот не включается Ну, такое себе, короче а, Так, поехали дальше ну вот а так, в принципе, прикольненький пат. А, дальше, дальше, дальше поехали. Чекнем Архидемона. Или это у нас на боссе обычно перемотка? Да скорее всего, на гильдийские боссы добавили перемотку, не на Архидемона. А, это даже на это это на смотр добавили. Я что-то на архи добавили, думал. Давненько я уже, кстати, на архи не бегал. У нас смотра сегодня нет, он как раз закончился. Вот так вот. Значит, побежали... Давайте еще чекнем здесь. Может что-то добавили новое. Не, нифига не добавили. Короче, все то же самое. Все старенькое. Магазины там ничего не поменяли. Значит, будем чекать тогда в этом. Это все то же самое, что и было. Магазин уже после 8 буду смотреть. Поехали бы реком. Зафармим битву гильдий пятьсот восемьдесят три ну такое знаете по обнове я уже говорил что интересного с обнова это реально для меня вот мне понравилось то что сменки шестых седьмых созвездий э, добавили ну питомец э, такое себе, как видите, на практике показало, что он не особо актуален из-за того, что он работает, когда герой так будет. Соответственно, на по локациях, даже на тех же самых подземках только что показал, если вашего героя застанели, он не включится. Ну, потом где-то, возможно, в дальнейшем плюс-минус он будет помогать, но такое. Ну, то, что килит и добавляет энергию. Но опять же, когда герой атакует, то есть это надо учитывать. А, так, так. Ну, там, в принципе, его Щас, сейчас еще раз перепроверим, зайдем. А, возможно, не все его характеристики так работают. Сейчас, барикам, арману битву гильдий. Надеюсь, шанс слева не максимальный, как обычно. Не, вроде. Вроде должны добить. Так, есть 440-450. Что противники у нас сегодня прям очень злые. Ну а так я, не знаю, обнова вообще ни, ни о чем. Вот просто ни о чем. Новая чарка, которая бесполезна. Ее вчера достал, показал. Но шанс есть. Шанс лива, как всегда. Там даже не видно отхила. В принципе, отхил будет недомогание. Я думаю, будет резать. Поэтому питомец, знаете, ожидание и реальность то же самое, <laughs> что и чарка, то же самое, что и остальное. все. Так, Отлично. Утро началось и слева. Да, смотра жалко нету. Посмотреть перемотку. Было бы интересно глянуть. Она стоит в стане, он хилит. Вот. А, подождите, он хилит. Это у нас истинная вера стоит на Фрейе. Плюс выживание. сейчас мы этого берем. Оставим одного питомца. Толку никакого нет вот он вот вам ребятушки новый супер пат говно ожидания реальность совсем совсем другие в общем также ребят закончил уже запись решил дозаписать. новая система как видите сюда добавили рекламу то есть тоже для созвездий здесь тоже будет реклама ну, не знаю, в принципе, это круто для бездонатов. Еще одна дополнительная плюшка, где я нашел, вчера нашел в созвездиях на героев и созвездия на питомцев. Тоже реально плюс, то, что есть возможность поменять, потому что здесь обмен стоит реально дофигище, Просто дофигище. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Еще одна плюха. Пишите комменты. Всем удачи. Всем пока. Общем, такие вот дела. Пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Сегодня обновление на русском. Возможно на Тайване. <поролю> Паролю заберу себе героя. Прокачаю на максималку. Посмотрим, <поролю> что от него ожидать. Все, всем удачи. Всем пока.